Этот продукт Mind, он о том, о том, чтобы улучшить память и деятельность мозга, о том, чтобы защитить сосуды мозга и нагрузок, да, как вы видите, написано на этом слайде, и также а, о том, чтобы увеличить умственную выносливость. А, вот в понедельник я уже говорила, что несколько лет назад я была знакома с подобным продуктом, только это не был сетевой маркетинг. Вот, но это действительно был колоссальный продукт, и ну, сейчас его в продаже, конечно, уже нет. Но это был действительно колоссальный продукт, который... Он не был в биогеле, как Джинес это сделала. Да, это действительно очень потрясающе, когда это работает в биогеле, но это был препарат. И когда я его применяла, я была на самом деле ну, на полном совершенстве. Действительно приходили в голову потрясающие идеи. Действительно, ты помнишь все. Но мы и так, как тренировали, помним все, да, но все равно хочется быть более а, у, уникальными, да, более а, сконцентрированными иногда, а вот, поэтому м, я была и намного моложе, но все равно я обожала этот продукт, и когда мне пришлось расстаться с этим продуктом, а, мне было очень-очень жаль, потому что а, он делает также еще и самую важную вещь, когда а, ты расслаблен полностью, да, когда ты ты спокоен полностью, поэтому я, когда посмотрела состав этого продукта, я была ну, просто счастлива, потому что когда мне сказали, что это будет такой новый продукт, о котором вы даже не представляете. Ну, я ожидала, конечно, что-то другое, но я счастлива, что именно это есть, потому что вы не представляете, какую вы будете иметь результативность. Даже когда компания вы представляла, и представляла вот его Папа на конференции «Семилетий» компании «Джинес», они сразу начали именно с самого главного, что этот продукт будет иметь самую высокую результативность. И это правда. Обратите внимание, Ресерв работает в биогеле. Да? Потрясающий состав. И мы с резервов имеем огромное количество результатов. Майнд тоже биогель. Только здесь он такой лимонный. И а, у него такой запах манго, а, вот. но, как бы сказать, он также вкусненький, интересный. И на самом деле, а, как говорят, хочется не просто одну, а хочется и две и три за раз кушать да, этого биогеля. Вот. Поэтому а, на сегодняшний день а, в компании еще проходит конференция, да, потому что конференция была сдвинута у нас на два дня, потому что она должна была начаться с четверга по воскресенье, но так как был ураган а, в во Флориде, да, то нас сдвинулась, то есть она была с субботы до вторника, и сегодня еще последний день, когда там проходит тур, да, когда а, о, очень большое количество приехало людей туда, да, поэтому с завтрашнего дня уже пойдет такая более сильная работа, и мы будем уже знать, а, когда у нас этот продукт будет, да, а, уже, ну, как продаваться в отдельности, а, вот, и а, мы сделаем все возможное, чтобы наши партнеры все имели этот продукт. Да? Сделаем все возможное, чтобы вы его получили заранее, чтобы у вас было более интересные результаты. У вас так много результатов на сегодняшний день, но чтобы у вас было более. А до этого я вас подготовлю и сделаю вам очень хороший тренинг, да? для того чтобы вы получили максимальную информацию о том, о как работает этот продукт. Но даже элементарное, простое, то, что о чем говорил Винсент Джампапа, то, что давайте я вам приведу определенный пример. Я вам назову сейчас, например, 10-20 слов и попробуйте, повторите за мной сразу же. Ну, сколько человек может повторить из 20? Ну, может быть, 5, может быть, 6, ну, может быть, 7, да? но ну, практически не повторит все так как есть. А вот результативность этого продукта будет такова, что когда человек будет принимать этот продукт, он будет повторять это легко. Да? То есть, да, он говорит, что это можно натренировать. Ты можешь натренировать свою память. И он показывал, как можно тренировать ее, эту память. Но ты не получишь все равно таких уникальных результатов, потому что ты будешь просто тренировать, но у тебя не будет, ты не будешь получать такие компоненты, которые есть в этом продукте Mind. То есть ты будешь получать все, и этот продукт действительно будет делать тебя гением. Опять же, можно говорить о многом, но здесь есть клинические испытания. Да? То есть это продукт более сильный, да? на то, чтобы проверить, что это не плацебо, на то, чтобы доказать, что этот продукт работает достаточно сильно.